Привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен особенно в Турции, тем более, когда нужно посмотреть ее во всей красе. Я долгое время живу в Турции, знаю обо всех аспектах жизни в Анталийском регионе. В своих выпусках я рассказываю о происходящем в Турции из личного опыта и опыта наших соотечественников. Было много разных ошибок, ситуаций, происходило много курьезных случаев, о которых я обязательно буду рассказывать и показывать красивые места. Вы узнаете, что значит жить в Турции, как переехать, как купить, как продать, как отдыхать и многое другое досмотрите да это видео до конца будет много полезного и интересного не переключайтесь как вы уже знаете турция богатейшая в историческом плане страна и куда бы вы ни поехали повсюду вам будут встречаться древние города вот и сегодня я вам расскажу об очень интересном месте которое однозначно стоит пустить поехали два часа езды и 120 километров пути от алании по горным серпантинам с потрясающими видами и мы в на море. Город находится в соседней провинции Мерсин, восточнее от Анталии. Сам городок небольшой, 66 тысяч населения, лежит вдоль моря, север закрыт горами, и это не единственная его достопримечательность. Главная достопримечательность города бананы. Они здесь растут и продаются везде. Символ города девушка в национальной одежде, которая держит в руках гроздь бананов. Вон, посмотрите. Кстати, именно так называется самый вкусный сорт бананов, выращиваемых в Турции, Анамур. Такого количества теплиц, как здесь, вы не увидите нигде. А еще Аномор – это самая южная точка Турции. Только ради этого стоит сюда приехать. И в хорошую погоду видно даже Кипр. Сам по себе городок ничем не примечательный, не туристический. Есть пляжи, но они мне напомнили кирилловку это крутной городок на Азовском море в Украине. Но пляжи здесь песочные, и заход в море очень удобный. Но два места: одно при въезде в Анамур, второе на выезде, буквально покорили мое сердце. При въезде в Анамур съезжаем вправо и по грунтовой дороге, не предвещающей ничего хорошего, попадаем в Парадайс. развалины древнего города Анимурюм. Ну а сейчас самое время поставить туркиш лайк подписаться на мой канал если вы еще этого не сделали смотрите каталог недвижимости там всегда самые актуальные предложения недвижимости от проверенных застройщиков вступайте в группу в телеграме где мы обмениваемся полезной информации ну а в инстаграме вы узнаете свежие новости от турции вся информация в описании к этому видео Анимуриум был известен еще до нашей эры город побывал под властью ассирийцев и персов был завоеван александром македонским и в первом веке до нашей эры попал под власть римской империи именно в это время город достиг своего максимального расцвета позже анимуриум перешел к византии но природа внесла свои коррективы и в шестом веке нашей эры город сильно пострадал от землетрясения которое уничтожило было великолепие его построек Особого шарма придает этому месту то, что город расположен на холме, который спускается к морю. Старинные развалины с видом на лазурное Средиземное море. Ну что еще нужно для счастья? Удивительно, но за тысячи лет морская стихия не смогла нанести серьезного ущерба останкам античного города. Да, вот это качество постройки, а? Хорошо сохранились и некрополь, и римские бани, и акведуки, и набережная, а вот амфитеатру повезло намного меньше. Здесь можно увидеть два больших бассейна с мазачным дном и множество построек с красивым декором. Пола стен и сводов. Вход в этот райский уголок в июне 2020 года стоило всего лишь 10 лир. И я вам советую прихватить с собой купальные принадлежности. Здесь есть пляж, на котором в жару можно искупаться. А вот профессиональная фото-видеосъемка здесь за дополнительную плату. Если вы будете снимать на мобильный телефон, то пожалуйста. Ну а если вас заметят с профессиональной камерой, могут попросить оплатить эту услугу Фонд Министерства туризма. Честно признаюсь, не хотелось отсюда уезжать, но нас ждали еще пару достопримечательностей. Крепость Зимамури-Калеси расположена на самом берегу моря, примерно в 8 километрах от города Анамура. Она считается самой живописной на всем Средиземноморском побережье Турции замок действительно впечатляет. Это самая настоящая древняя цитадель с зубчатыми стенами и бойницами, массивными башнями, несколькими рядами укреплений и рвом, заполненным водой и морскими боевыми черепахами. Южная сторона крепости выходит до моря и соседствует с хорошим пляжем усыпанным красивыми ракушками и сегодня крепость мамури открыта как музей вход 10 гир. на стенах крепости мамури в некоторых местах можно подняться и прогуляться по ним а также побродить по внутренним галереям приятное дополнение к посещению крепости Мамури это многокилометровые песчаные пляжи которые начинаются уже от крепости Дальше наш в античный город древней Киликии Нагидес в 20 километрах от Анамура, неподалеку от метечка бо Забравшись на холм, мы в очередной раз полюбовались видом на море и собственно сам остров. К сожалению пройти туда не представилось возможным, так как дорога ведущая к острову ушла под воду. Поэтому это место для себя мы назвали не Нагидес, а Наебос. Так как увидеть туристам можно далеко не все, что о нем написано в интернете. Вот такой вот он городок Анамур с его достопримечательностями, морем и бананами друзья путешествуйте ведь ничто так не развивает ум как путешествие это сказала мильзаля а далай-лама сказал раз в году посещай место где ты никогда не был путешествие вместе мы увидим больше ваш надежный и верный друг назар давыдов деда дима слона и гиле, ну но наконец-то чао.